Друзья, всем привет! С вами Владимир Шемет на канале PSN Travel. и темой сегодняшнего видео будет горячие туры в Египет за 400 долларов. Поэтому подписывайтесь на наш канал PSN Trail, чтобы быть в курсе всей полезной для вас информации как выбрать тур, что такое горячий тур, что такие туры в Египет и стоит ли отдыхать по горячим турам. Все вы увидите в наших видео в отзывах наших туристов как у них это все было и какие впечатления можно получить либо не получить и сегодня у нас в гостях евгений который которому получилось хантить горящий тур египет грубо говоря за 400 долларов ну там была стоимость 414 пока он доехал стал 424 доллара и последнее место последние два места это были их места, получилось у них успеть это все оформить хотя вот реально если допустим вы вот видели увидели у нас рассылку там в горячих турах там египет за 400 долларов на двоих все включено неделю то доехать купить этот тур нереально просто нереально потому что первое что это не только вы видите это видит и вся украина и страны некоторые снг вот и большинство этих туров в принципе уже предоплачены вот а также можно еще это оформить в электронном виде все но в электронном виде не для всех это понятно как это все можно сделать как это все можно оформить и плюс там есть банковская комиссия так что не каждому может повезти схватить такой вот тур там за 400 долларов на двоих Итак, так евгений вот вопрос 400 долларов значит ну 424 полностью стоимость тура которые вы там поехали допустим в этом году в прошлом году вы отдыхали в пятерке в хорошей пятерке не первая линия да но эта пятерка experience премьер она на второй линии и по качеству эта пятерка гораздо лучше некоторых гостиниц которые на первой линии потому что второй линии она пытается все это компенсировать насколько большая разница здравствуйте да. счастливчик повезло. Разница, разница, конечно, ну, колоссальная. Ну и стоимость в два стоимость, конечно. В два раза есть, как бы. Тут нужно сравнивать, как бы в данном случае, не, не отели, так, а цена-качество. Uh -huh. вот, за такую цену, так какое качество. Отели, конечно, ну, разница в обслуживании. Ну, в обслуживании тоже, хотя в этой четверке, в которой мы ездили, э, персонал... Ну, к ним, если по-хорошему обращаться, не оскорблять, по-человечески. Они тоже стараются все выполнить, помочь, в чем это, собственно, возможно. Вот. Ну, по еде немножко, конечно, скромнее. Ну, ну я думаю, наверное, гораздо скромнее. Да, но... скромнее, да. Ну, апельсины были ну, просто и много подносили, подносили. Дынька была очень тоже вкусная, это из сладостей. мясное рыба была. Ну рыба каждый день была, к удивлению очень вкусная. И рис. Вот рис я здесь не любитель кушать дома, но там просто я не знаю, как они сделают его. Ну там вот. есть фотографии, Евгений присылал. В принципе, есть будет ссылка под этим видео на фотоотчет отдыха Евгения, допустим, в нашей, на нашей странице в фейсбуке PSN Travel. То есть все это вы можете посмотреть, как это все выглядело реально. И там есть и плюсы, и минусы, все там вы увидите, там подробный фотоотчет, там много, штук 50 фотографий, вот. И, соответственно, как бы вот вопрос в количестве достаточно этого питания? Вполне, вполне. Угу. Мы как не самые первые ходили покушать, допустим, да. А, там можно сказать самые последние еды всем хватало. Угу. Кстати, в прошлый раз в пятерке был такой случай, наплыл на туристов в отель и не хватило покушать. Uh -huh. Здесь тоже самое был такой случай на резкий наплыв туристов очень много и еда всем хватало, по крайней мере я не слышал и не видел, чтобы кому-то что-то не хватило подносили постоянно все все классно было. Вот. Так чтобы где-то что-то закончилось и уже ты не смог взять, Нет, было все постоянно. Да, в разновидности не так уж и много, там допустим мясо, да. Не было как, каких-то там видов несколько. Ну, а так, не предостаточно лично вот за такие деньги. Алкоголь был? Да, алкоголь был, и пиво было, ну там всякие там, и ромкова, и виски даже было. Ну, алкоголь это так, ну попробовать ну, понятно, да, был. Алкоголь был, конечно, в самом отеле, до 22 работал бар, ну вполне... Вполне достаточно. Кто хотел, ехал именно с целью бесплатного алкоголя, то, конечно. Ну, там... качество, конечно, этого алкоголя, не знаю, лично мне, оно не очень. да И большинству, наверное, туристам, да. оно тоже не очень. Алкоголь потому... везде одинаковый. Он одинаковый. Да. да, как в пятерке, так и в четверке абсолютно все то же самое. Ну, там одна фирма его делает, поэтому там одинаково все. Местный алкоголь, он везде одинаковый. Почти всех гостиницах, за исключением Риксоса. Вот. Хорошо, по номеру. Что у вас с номером было? потому что номерной фонд реально этой гостиницы я знаю 50 процентов ну реально убитый ну да мы тоже отзывы по, там, почитали да, были расстроены но удивил удивил номер потому что э, чистый Ну были там немножко какие-то нюансы особенно за дверью когда, когда дверь открывается да и ее забывать за ней там, угу. это такой самый такой момент бросался в глаза а так чисто э, Конечно, там не крутили ничего с полотенец, ну достаточно чисто кровать, удобная, огромная, телевизор плазменный. Э, три канала русских там было, ну мы раз, только так просто для галочки посмотрели, сколько там каналов, какие русские, и все. Мы, собственно, больше его и не включали, этот телевизор, он, собственно, нам и не нужен. Холодильчик, все работало, немножко там нюанс был в душе мне не было по моему на расстилась да, там вот фотография так. есть друзья да, посмотреть а еще был фен немножко вастером э, за ну, залепили, сообщили на ресепшен об mm -hmm. этом мы как только нас привели в номер мы посмотрели все какие нюансы там были и сразу же представитель, который нас привел, туда, uh -huh. мы сразу все показали, все окей, хорошо, без проблем. По оселению вопросов нет. Вообще, вот сразу же мы никакие деньги не давали, сразу нас туда заселили и мы, мы были довольны. Собственно, с тем, что мы почитали там, да, отзывы и то, что мы увидели, мы были довольны. Так, конечно, что нужно было брать с собой желательно, это шампунь, мыло. Шампуни там не было, мыло было, но оно какое-то... как хозяйственные как mm -hmm. у нас, вот эти хозяйственные мыло такое, ну, не сильно пахнет хорошо. Но у нас был шампунь и мыло, то есть это без проблем. полотенце были, э, меняли их всю, постель тоже жена. Я не проверял, жена говорила, меняют. Раз-два дня, кажется. Что ну, где вот. Вообще, в лучшем случае раз в неделю меняют такого гостиницы, в уровнях. Ну, у нас было все хорошо, да. Другие там... Отдыхающие жалобы, ну, были жалобы, что ну, или воды нету, uh -huh. или электрика как-то странно работает. Но у нас все повезло. Просто по-человечески обратились с самого начала, когда только заехали, без всяких э, там, наездов. Ну, по-человечески. Здравствуйте, добрый вечер, как дела? Посмеялись. Откуда вы узнали, поинтересовались Украина? А, Харьков. Мы любим Харьков и Украину. Все, ну так... Ну, нормально, с самого начала все так задалось, без проблем. По пляжу, это, в принципе, уже не первая гостиница, что у вас на второй линии. Относительно того, что нужно ехать на пляж, и как часто был трансфер, и вообще какие нюансы. Ну, по данной гостинице, которой мы отдыхали. Э Обеда не было на пляже, то есть обед только был в да. отеле. И трансфер был так сделан. В 9.30 на пляж вывозил, на коралловый пляж. Угу. На тот момент э, песчаный был закрыт на реконструкцию, как нам сказали. Ну, правда или неправда, не знаем. Но мы ездили на коралловый. В 9.30 с э, отеля трансфер. Буквально там 10 минут проехаться на автобусе, а потом оказалось, мы почти пешком доходили до него. Там, ну, когда там фонара пляж по моему Я, если честно не обратил внимание как он называется но пляж очень хороший но за трансфер для начала 9:30 туда трансфер в 13:30 обратно трансфер и как раз попадаешь на обед угу. можно спокойно покушать без всяких там спешек и в 14:30 снова на пляж и в 16:30 обратно. То есть, как раз подъезд, вот этот на обед, чтобы покушать, вообще хорошо. Э, полотенце нужно было, правда, сразу брать в, в отеле. Ну, пункте выдачи. Да, да, да. да, да, да. Э, пляж, пляж очень порадовал. Вот каравовый, да, предыдущий, как мы первый раз и ехали отдыхать, пятизвездочный, да, отель. И сравнять этот раз, угу. вот каравовые пляжи, там и здесь, может это просто совпадение. Но здесь... Кораллов было больше разноцветных ну, и рыб... больше разнообразие. разнообразие и рыбок очень угу. можешь это какое-то сезонное явление не знаю ну, рыбки да а вот допустим коралловые лица они в одном месте естественно более интересные где-то беднее где-то богаче то есть вот ну это просто что пляж этой гостиницы с более интересным коралловым рыбом. да да вот что для меня это было очень собственно за этим я туда и ехал Коралловый пляж очень порадовал, места всем хватало, даже когда был наплыв людей и возили двама, ну, точнее, ну, как? два автобуса, два, два автобуса да, две ходки он туда-сюда делал, и мест всем хватало, и все без проблем, даже что порадовало, пепси, кола, фанта и вода можно было брать на пляже, то есть до этого нельзя было, мы воду с собой брали на пляж, а там оказалось, что можно это... Тут смотрите, друзья, насчет вот этой концепции, того, что можно там на пляже, либо нельзя, всем туристам объясняю, что это исключительно как бы решение гостиницы непосредственно на месте. Она да. может его сегодня ввести, mm -hmm. завтра это отменить. Поэтому никто как бы, ну, из профессиональных агентов никто не будет гарантировать это, что у вас либо это сто процентов будет, либо это 100% не будет. Это всегда концепция в гостинице есть. И она даже официально может быть, э, ну, такого уровня в гостиницах может не прописаться вовремя. Вот, то есть, ну, это объяснят гостиницы. Сегодня уходит, завтра не уходит. То есть, это то, что э, бар там на пляже без алкогольной напитки. 99% что не уходит. Сразу говорю. То есть, э, иногда либо то ли акция, то ли еще что-то в этом роде бы в этой гостинице. Какая-то там лояльность у нее стрельнула, она... Э, ну как бы оформила для туристов там э, доступ к безалкогольным напиткам на пляже поэтому сто вот процентов что у вас будет это либо не будет ну здесь когда вы оформляете тур утверждать нельзя потому что эта концепция гостиницы и гостиница как бы ставит э, это в порядок в дневной то есть исключительно на месте и то я же говорю может сегодня быть там два дня быть там акция какая-то или еще что-то в этом роде потом бац ее нету и потом еще так. может быть там на месяц ее сделать то есть это исключительно на месте все объявляется гостинице да у нас даже последний день было такое что полдня можно было пользоваться вот этой услугой да, напитками а следующую половину дня уже все сказали, ну, уже, ну, там, это например? я говорю это то что ну, исключительно как бы решение администрации гостиницы и то там она проплатила не проплатила как у них это все делается это их не внутренние то есть все гостиницы как бы сообщают это об этом в контракте как бы операторы тоже стараются эту информацию разместить у себя в каталогах вот ну а агенты кто знает тот естественно туристам объяснит. кто не знает потом будут вопросы у туристов к агенту и тому подобное но это все больше касается новичков которые представления не имеют что такое туризм, пришли как бы думают, что это просто кнопки понажимать на самом деле это чуть-чуть совсем абсолютно по-другому потому что иногда вот э, тур может пройти гладко даже горящий тур там без задержек выезд вылетов значит э, тому подобное как бы с поселением гостиницу все в порядке а иногда даже не горящий тур который и там По стоимости может совсем быть Высокой, может быть с такими приключениями Что потом и спать Ночью не хочется вот Значит, ну это так, оступление Смотрите, значит По погоде, как у вас с погодой было Это был, вот вы, вы недавно Вернулись, это что у нас было Конец января Да, мы туда ехали 16 января А возвращались 23 января угу. да. По погоде тоже посмотрели погоду немножко расстроились погода как-то не очень сильно по интернету, посмотрели. Да, да, по интернету да, посмотрели прилетели туда вечерком мы попали вышли с самолета очень ветрено было ну, естественно, очень. Ну, это аэропорт, могло, да, да. что открытая может местность да так и ну было достаточно прохладно и уже когда нас э, гид встретил и сопроводил до автобуса он нас успокаивал что вчера была погода хорошая это только сегодня была погода, такая плохая погода а завтра будет все хорошо ну приятно было то есть под, старались поднять настроение и действительно на следующий день утром в 7 часов выйдя на балкон действительно солнце начало вставать тихо было прекрасно ветра вообще не было солнце начинало уже так пригревать уже чувствовалось вот с погодой это конечно как рулетка тоже в такое время это да. рулетка нам м, повезло очень сильно погода была просто прекрасна и это когда ты вспоминаешь какая погода здесь была и какая там это, ну, просто прелесть вот это очень хорошо эмоции конечно и за, за это на всю жизнь так запомните что то по экскурсиям? Где-то были на экскурсиях? Да, были по экскурсиям. Ну, на данный момент, так сложилось, у нас бюджет ограничен был. Ну, конечно, уже в первую очередь это дайвинг. Ну, катание на Да, катание на яхте и дайвинг. Как раз на крещение мы так запланировали. На крещение это в первую очередь. И такая была экскурсия в город Дахаб. Она называется там три в одном, это голубая вагона, катание на верблюдах и посещение каньона. Угу. Ну экскурсия, ну кому как, не на раз только, вот чтобы ну, побыли там бы... больше. Да, голубая вот эта вагона, она красивая тоже там. Ну ехать, так, 110 км в расстоянии ехать... заняла дорога? По времени? Да. Э. Да, честно, на время я не смотрел, мы смотрели так в окошко, так вот эти ну, пейзажи, да. вот, э, время прошло очень быстро, вот, но ну, расстояние мы посмотрели, 110 километров, были там одна остановочка, на время мы вообще как-то ну, не смотрели, Прошу быстро, потому что по сторонам смотрели, ну и сам еще экстрем это была поездка, там очень быстро ездят водители. Ну, да, и... там, конечно, они... Да. Ну, назвать, такая. что они ездят, они летают. Это да. просто... И немножко... Вот это тоже был экстрим. Гид тоже был хороший, нормальный. Мы с ним поговорили о таких как бы, вопросах. У меня дорога, ихняя дорога стала очень интересна. Вот, может кому-то странно покажется. ихние асфальтированные дороги которые мы там разговаривались, говорю, что у вас вот эта дорога. Она говорит, это плохая дорога. У нас, говорю, нам бы такую плохую <смех> дорогу, дорогу, такую как, плохую как, дорогу. У вас? как у вас. Ну, такие о бензине говорили. То есть, ну, кому что? Мне вот эти нюансы интересные были. Нормально все, на любые темы можно пообщаться, хорошие. это они там все, в принципе, люди нормальные, нам плохих таких не попадалось, все адекватные, все любезные, если к ним тоже, соответственно, так обращаться. Адекватно, любезно и отвечают взаимностью. Вот. И, собственно, все, больше никаких экскурсий не было. К удивлению, у нас даже и деньги остались, какие-то там квадроциклы, что-то такое мы уже... Мы были. уже были там. Да, и этот самый... Хотелось бы, конечно, в Израиль, но это в следующий раз обязательно поедем, угу. там будет видно. Э, смотрите, вы, по-моему, покупали связь, да? Э, да? Интернет. Да. Какую связь покупали? Э, мы покупали Водофон, 10 долларов, 10 гигабайт угу. от интернета. Покупали в аэропорту, очередь выстроилась очень большая. И тоже такие нюансы. И вот эти встречающие гиды гиды да, угу. и они начали кричать так там кто не успеет автобус уедет без вас и сами добирайтесь как хотите и больше половины очереди сразу убежала угу. очень быстро убежала ну, и мы... тут реально как бы есть такой момент что ну долго они э, ждать не могут по таким причинам которые допустим не связаны с с непредвиденными обстоятельствами. То есть, если вот багаж там потерялся, если багаж там поврежден, и нужно обратиться там на стойку Lost Found, чтобы решить этот вопрос, да, то есть они будут ждать. Но если там вам просто погулять, вот, либо связь купить, ну, это не является таким вот важным вопросом, тем более, что связь вообще, если это старый город, там есть салон водокон можно купить. вот, И, соответственно, просто-напросто как бы кто-то успевает купить, без вопросов кто-то не успевает еще не было такого чтобы кого-то оставили там в аэропорту не забрали но тем не менее гиды торопят потому что друзья смотрите вы едете в общем автобусе да. то есть в автобусе едет там ну разного размера автобус но ну, в среднем там может ехать 40 человек вот и представьте вашу э, ситуацию когда вот 40 ну 39 человек ждут одного который хочет купить поэтому тот кто проходит быстрее паспортный контроль соответственно он всегда успевает взять себе связь для наших туристов чтобы они проходили быстрее паспортный контроль у нас есть уже заготовленные мы здесь выдаем туристам карточки миграционные карточки единственное что нужно своей рукой заполнить но даже пример заполнения у нас подкладывается к договору на туристическое обслуживание вам просто нужно переписать эти данные с примера в карточку и у вас готово. то есть вы транзитом прямо встали с самолета доехали до терминала аэропорта и идете сразу на паспортный контроль вам не надо стоять в очереди за этими карточками слушать гидов которые говорят давайте мы вам заполним за 35 долларов сколько там да, 5 долларов, да. долларов прилагает то что это делается минута минута своей рукой просто переписать это ничего сложного в этом нету вот и значит за 10 долларов покупали карточку на 10 гигабайт как берет связь как ловит что ну связь очень хорошая даже лучше чем у нас здесь водофон если брать вот экскурсию в Дахаб мы ездили через горы да там связи нет а в самом шарме, где, где мы не были, везде связь ловит очень хорошо, интернет тоже очень хороший, 10, мегабайт, 10 гигабайт хватило нам с женой вдвоем очень, то есть я поставил свою, свой телефон карточку, раздавал Wi-Fi и нам хватило очень намного много и даже осталось эти, эти мегабайты. Ну, там можно, смотрите, как бы насчет водопона, есть еще Orange. Да, Orange а да. там, по-моему, 10 гигабайт, э, не 10 гигабайт, а 10 долларов, это 20 гигабайт. Но это иногда бывает акционно, иногда не акционно, там да. тоже 10, ну, примерно одно и то самое. Ну, единственное, что... Э, вот, я пользовался Водофоном, Евгений тоже пользовался Водофоном. Как бы вопросов нет везде, идеально все летает, связь, ну, как бы интернет, то что нужно. Да. Многие наши туристы пользуются Оранжем. Говорят, как бы, не знаю, ну, как-то это, как это можно объяснить. У них тоже все отлично, то есть везде все берет, все, скорости достаточно. Но тот, кто брал и то, и другой и Водофон, и Оранж, Говорят, все-таки водокон чуть-чуть пошустрее. Вот Я лично пользовался водопоном, поэтому не могу ничего сказать за Оранж. А только те туристы, которые уже и то, и то испытали, говорят, чуть-чуть водопон шустрее. Ну, может быть, так получилось, может, я не знаю чего там, но как бы это такое мое мнение чего-то больше положительного все-таки слышу о оранже возможно из-за того что там больше трафика там 20 гигабайт хотя там лично я брал это еще когда там был тариф 5 гигабайт то есть не 5 гигабайтов хватало как бы а осталось чего-то с 10. Да, осталось мы не проверяли сколько осталось но ну гигабайт 5 это точно. Потому что я смотрел, использование сколько ну, в телефоне, в настройках, смотрел, сколько использовали, и там даже до пяти не, не дошло. То есть даже свыше 5 гигабайт там еще осталось. Угу. И, ну вот родители будут ехать да, как раз. Уже передал, уже передал, уже было, пускай пользуется. И, только один нюанс, и желательно эту карточку, если телефон на две сим-карты. Нашу карточку с Украины вытащить и оставить только ихнюю. Потому что у меня были проблемы и мы на следующий день обращались в Vodafone маркет, в их магазин, чтобы устранить эту мелочь. Она оказалась просто мелочь. Ну да, это мелочь. Ну кстати, насчет поддержки Vodafone, значит, у меня тоже был нюанс, когда я вставил, не я вставил, значит, продавец этой карточки в аэропорту вставили мне всю карточку и говорят, все, все. То ли через час, то ли на следующий день у вас будет все работать. Ну я ж, откуда я знаю, значит сказали, так сказали, значит будет работать. Проходит следующий день, ничего не работает. Что же делать? Э, в гостинице интернет, ну это одно слово, название, это название чисто, что это интернет. Его нету, ребята, Нету в гостиницах Шарм-эль-Шейха нормального интернета. Опять, в Риксосе есть, там да, там даже на каждую комнату, это отдельный роутер, то есть, ну, там ценник совсем другой. В Sunrise еще ничего, интернет. В остальных гостиницах, ну, так себе. Хотя, хотя, вот... В э, experience, experience, experience, да, был. И, кстати, сейчас в Мовенпике шарм шейх тоже вроде бы туристы отозвались, что там с интернетом вроде бы поправили вопрос. Ну, в любом случае, допустим, к примеру, э, где я был в гостинице, где Евгений был, там интернета нету. Это как бы... Ну, нету этого, как бы, того интернета. И, соответственно, э, ну, у нас в гостинице, он имеется в виду, что был, то есть, ну, страничку одну, может, час-полтора открывать, вот так вот. Это Я с горем пополам залез в интернет, э, открыл там три странички, нашел информацию о том, что интернет должен заработать сразу, там либо автоматических настроек не хватает, либо там еще какой-то момент. В общем, если этого вам не сделали, когда вам продавали карточку, идите в салон водокон. Этот вопрос решат. Значит, прихожу я в этот салон Водокон, там все по очереди, по электронной очереди. То есть, там есть такой вот терминал, откуда выезжает. Ну, там берешь талончик, и садись в очередь. Я просидел часа полтора-два в этой очереди. Вот, реально, я там сидел, это я в шоке был. То есть, второй момент, значит. В салоне Водопон, В принципе, это Евгений был в Хадабе, я был в Напке. На русском языке нет да. разговора. Соответственно, на, если вы знаете английский, вопросов нету. Если вы не знаете английского, с помощью пальцев да. это да. тоже можно объяснить. То есть, как бы я именно английский в этой теме не знаю. То есть я объяснил это там пару слов на английском, что в чем вопрос, и это как бы все. Минута дела, интернет есть, отличный интернет, поэтому, как бы, если кому-то нужен хоть малейший интернет, все, друзья, покупайте карточку, либо водопон, либо оранж, и у вас не будет горя. То есть, у вас всегда будет в любом месте да. в Шарм-эль-Шейхе, на любом пляже, на любой там экскурсии, именно в Шарм-эль-Шейхе, будет отличный интернет. И даже в Дахабе тоже был интернет вот, в самом городе. Uh -huh. То есть, оно не, при... не, регион... не регионы там разделено, на... Ну, нормально, был интернет, и звонки, и все. Но самый... Такой нюанс, нужно паспорт с собой обязательно при покупке карточки да. и в магазине обслуживания тоже нужен ваш паспорт. Потому что без паспорта там не так, как у нас. Нужен паспорт обязательно. Ну, большинство за границей при покупке мобильной связи, то есть требуется паспорт. Ну, ну, мы не знали в магазине, ну, мы думали только при покупке нужен паспорт, а оказалось и там нужен паспорт. Ну, все благополучно, нас вообще хотели говорили, вот такси, едь, приезжай обратно с паспортом тогда. Ну, все решилось. Просто вытащили мою карточку с Украины, и оставили эту карточку местную. Ну, конфликт какой-то был. Да, видимо, и все заработали. Так. так что, вот, такой интернет вот, карточку покупать, действительно, это лучше. Вы не привязаны к отелю, намного удобнее и проще. Друзья, это была первая часть видео, в котором наш турист рассказал вам, что же такое это горящие туры в Египет за 200 долларов на человека. Как выглядит гостиница как выглядит питание какой пляж как выглядит трансфер на пляж ну и некоторые детали по самому туру значит ввиду того что видео получилось слишком длинное а сократить его но ну, никак не получилось чтобы дать вам всю полноценную информацию о том же как выглядят эти туры в египет за 200 долларов пришлось его разделить на две части и во второй части Евгений расскажет о том же, какие у него получились ощущения по сравнению с его отдыхом в нормальной средней египетской пятерке, в которой он был в прошлом году. И при разнице в бюджете отдыха в два раза. А также он расскажет сравнение впечатлений от отдыха по горячим туры в сравнении с отдыхом в Украине и что можно получить. От этого а также для кого эти горящие туры подойдут либо не подойдут смотрите всю эту информацию во второй части видео на этом друзья все подписывайтесь на наш канал psn travel чтобы быть в курсе всей и полезной для вас информации которая поможет вам правильно выбрать отдых и вы всегда будете знать все нюансы по турам.